Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Руслан Струц и мы продолжаем знакомство с аналитической платформой под названием Trading Volume Terminal. Сегодня мы поговорим об уровнях. Итак, уровень – это фиксированная цена, иногда узкий диапазон, на котором происходят различные исторические события с финансовым инструментом. Уровни, конечно, помогают видеть направление тренда и запас движения инструмента а также определять точки входа вблизи разворотов и грамотно расставлять стопы. В платформе Trading Volume Terminal доступно сразу несколько видов уровней, которые, соответственно, предназначены для разных типов торговли. Итак, сегодня мы поговорим об уровнях Мюрея которые позволяют определить с высокой вероятностью разворотные точки по финансовым инструментам. Хотелось бы отметить следующее. В аналитической платформе Trading Volume Terminal данный индикатор более усовершенствованный по сравнению с классическим, а именно в расчет дополнительно включены данные HFT объемов, то есть высокоскоростных объемов. И таким образом, когда в рынок поступает денежная масса, уровни у нас становятся шире, соответственно, когда деньги уходят из рынка, эти уровни становятся у нас уже таким образом мы понимаем что накапливается запас топлива или же уменьшается соответственно это влияет на динамику того или иного финансового инструмента а также имеется встроенная функция для применения к инструментам как с высокой так и с низкой волатильностью. Давайте рассмотрим на примере фьючерс на золото. Мы подгрузили график на 4-часовом таймфрейме. И для э, отображения уровней Мюрея на графике мы заходим во вкладку ⁇ Индикаторы, уровни Мюрея ⁇ Соответственно, активируем ее. И здесь обращаю особое внимание. У нас есть два типа э, уровней Мюрея. Соответственно, медленный тип предназначен для активов commodities, то есть товарно-серьевых активов золото, нефть, газ, мазут и так далее. Быстрый тип уровней предназначен для валютных пар и фьючерсов на основные индексы, которые имеют высокую волатильность. Ну, к примеру, фьючерс на индекс NASDAQ или на Dow Jones. К золоту мы применяем медленный тип и таким образом давайте отобразим данные уровни на нашем графике. Особым отличием данного индикатора есть то, что его можно применять к разным рынкам и на разных временных интервалах. Данный инструмент технического анализа основан на теории, на теории Ганна, а разработчиком стратегии является Томас Мюррей, который произвел модификации наработок, которые ранее внедрял Вильям Ганн. Таким образом, данные уровни путем геометрической интерпретации позволяют нам видеть изменения тренда на конкретном таймфрейме. Уникальным преимуществом уровней Мюрея по сравнению с другими видами уровней есть как раз то, что они позволяют сразу определить реальную стоимость актива, а именно, дорогой он или дешевый, возможно, пора уже покупать или продавать. Что ж? Давайте на примере детальнее рассмотрим фьючерс на золото. Как вы видите, сразу у нас отобразились линии high, линия low и линия main. Что это значит? Если инструмент находится вблизи линии high или уровня high, это говорит о том, что инструмент в моменте дорогой и его пора продавать. Таким образом, реализовывая продажу в данном диапазоне, Выделим ее соответствующим красным цветом. Мы понимаем, что потенциал движения нашего инструмента ограничен уровнем «Main». Уровень main обозначает то, что в рынке, что на данном ценовом диапазоне, количество покупателей и продавцов практически одинаково. Поэтому здесь импульс у нас, скорее всего, выдохнется. Затем рынок будет определяться, идти в обратную сторону, либо же продолжить движение. Реализовывая торговую стратегию по данному типу уровней, мы открываем, мы открываем продажи в районе диапазона, high, да, то есть одним уровнем выше или одним уровнем ниже и фиксируем профит при достижении инструмента ценового значения в районе уровня main. То же самое у нас происходит если инструмент у нас находится в диапазоне low. Обозначен отметку low соответствующим зеленым цветом и здесь целесообразно открывать позиции на покупку, а также фиксировать профит при достижении ценой отметки main или же уровня main. Конечно, бывает, когда инструмент э, показывает динамику, демонстрирует нам динамику от уровня high к уровню low, однако Опять-таки, обращаю внимание на то, что на уровне main количество продавцов и покупателей зачастую одинаково. Поэтому дальнейшее поведение инструмента нам неизвестно. И прогнозировать его довольно сложно. Поэтому мы, открывая позицию на продажу в районе диапазона high, фиксируем профит в районе main. А также, открывая позицию в районе диапазона low, мы закрываем профит, фиксируем профит в районе также уровня main. Из недостатков разве что можно выделить то, что чем меньше таймфрейм, тем качество отработки уровней ухудшается. Оптимальным для успешной позиционной торговли подойдет 4-часовой или же дневной таймфрейм. Ну а внутри дня целесообразно использовать, конечно, 30-минутный таймфрейм. Данный индикатор можно использовать самостоятельно, то есть отдельно только один тип уровней для торговой полноценной стратегии. Однако для более качественной торговли давайте попробуем подгрузить и высокочастотные объемы, что ж, пока у нас идет загрузка, хотелось бы отметить следующее. Довольно распространенной проблемой среди трейдеров является как раз пересиживание позиции или слишком ранее ее закрытие. Уровни Мюрея помогают решить данную проблему, что соответственно позволяет грамотно выставлять ордера Take Profit и Stop Loss и заметно улучшает качество нашей торговли. При загрузке высокочастотных объемов мы видим, что у нас отобразились соответствующие сигналы. Что ж, если у нас зеленый HFT объем отобразился над уровнем HIGH, это дополнительный. Дополнительное подтверждение того, что с высокой долей вероятности цена у нас снизится к отметке Main. Соответственно на уровне low у нас отобразился красный высокочастотный объем, который также дополнительно подтверждает вероят, высокую вероятность того, что инструмент у нас также достигнет отметки Main. Иногда цена э, несколько пунктов не достигает нашей целевой отметки или нашего уровня. Поэтому я рекомендую при э, довольно близком приближении к цены к данной отметке закрывать профит, естественно, вручную. Таким образом, успешная торговля – это всегда эмоциональная битва, об этом следует помнить. И как раз уровни Мюрея решают эту проблему, потому как у вас есть точка входа и точка выхода. Успехов вам в трейдинге и до встречи в следующих видеоматериалах.